Здравствуйте! У меня в руках приспособление для измерения линейных размеров. Нониусный штанген циркуль. Конструкция штанген циркуля проста, но весьма совершенна и продумана. Здесь имеются губки для наружных измерений. Губки для внутренних измерений. Глубиномер. На штанге. Нанесена шкала штанги. На подвижной рамке имеется нониус для считывания показаний. Зажимной винт служит для фиксации рамки. Действия при измерении просты и понятны. Но вот процесс считывания результата измерения на первых порах может вызвать затруднение по причине большого разнообразия шкал нониуса. На самом деле принцип считывания одинаков. И разобравшись с одним видом нониуса, с другими затруднений уже не возникает. Для простоты понимания возьмем нониус с 10 делениями. Исходно, нулевая риска нониуса совпадает с нулевой риской шкалы штанги. После измерения детали нужно посмотреть на шкалу нониуса. Слева от нулевой риски нониуса считывается ближайшее значение с линейки штанги. Это есть результат целых миллиметров. Далее вычисляется доля миллиметра. Для этого на шкале нониуса находится деление, наиболее совпадающее с делением на шкале штанги, и определяется его номер по порядку. Затем это число умножается на цену деления. Цена деления определяется как отношение единицы шкалы штанги к количеству делений нониуса. По сути, цена деления нониуса является точностью измерителя. В нашем случае одно деление шкалы штанги составляет 1 мм, а количество делений нониуса – 10, и стало быть, цена деления нониуса – 0,1 мм. Умножаем это значение на номер совпадшей риски и получаем доли миллиметра. Сумма количества целых миллиметров и долей – есть результат измерения. Для наглядности рассчитаем цену деления других нониусов.